Mind Block and Sky Blog. Ладно, что -то какое -то странное название. С ними играем в один блок. И заказ я уже развился достаточно хорошо. Видите, я уже поставил себе ферму. нашу маленького. Ну, не маленького. А развил, и, к сожалению, курочка И животные, к сожалению, погибли способом Но давайте не будем на плохом и... и будем этот ролик просто чисто слегка добывающий в этом ролике просто добываю если ты хочешь посмотреть какие суть я подгибаю то Присаживайся поудобнее, я кравчу девочки и мы погнали. неожиданность мы выбили с вами корову ну это просто жесть это просто жесть ладно что-то не жесть просто не шутить давай тут корову выходим Давай, катай. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ну что, если ты сейчас не зайдшь, то ты знаешь, что с тобой будет. Ну что ты делаете? Да почему это так? <звы> Дай обратно. Ну... Ты сам не понимаешь, это такая рогожа? Ну чё она? Такая? Так что? Let's <laughs> go. Да, это спасение, мы можем наконец-то. Давайте коробки всем закончим. Так, так, так, Рязь, пау, я не понял, что тут делать. Я сейчас не вкушу, если не давно. Ширички, все расходим, все расходим вырос все, они будут сетчет это был это был 5,5 это были такая это было типа на все, все разно такая в следующей серии это, это в пятой серии Буду с вами фирму, наверное, э, ну, фирму. Опыта. всем, всем за просмотр, всем было. Пока. С были карам